Мир всем, а мы продолжаем делиться моей новой водосточной системой от ТехноНиколь. Значит, жалоба я все установил, и когда начал уже делать трубы, то собирался дождь, по небу ходили сильные тучи, подул ветер, холодный поэтому я уже показываю уже как я их сделал, ну просто некогда было снимать, вот. Значит, я немножко радуюсь радуюсь потому что вот это все строение которое я сделал я давно о нем думал давно хотел вообще водосточная система нужна понятно вот лично мне там для сбора дождевой воды и отведения воды от фундамента вот здесь же тоже вот постоянно у меня капала, тут размокало это все не есть хорошо вот значит что мне понравилось давайте по порядку значит установить трубы есть вот прям такие zip пакетики индивидуальный такой вот наборчик здесь даже дюбель если стена, стена бетонная все тут очень просто делается поскольку у меня здесь железо а там дерево идут стоечки вот я делал это очень быстро вымерил там расстояние значит не меньше 15 о, не меньше полтора метра должно быть друг от друга ну вот, в общем беру вот этот как его правильно назвать? Очень штырек такой. Вот сюда закручиваю. Все. И прям его, прям вот так вот загоняю туда очень легко. Тут до определенного расстояния. И все. И на него потом уже надевается хамут. Все очень быстро. Специальные колена. Значит, для этого предусмотрены. Вот. 45 градусов. Есть соединительная муфта, но я ее не использовал, потому что, ну, по всей видимости. Труба трехметровая мне, мне здесь достаточно. Здесь я вот установил сейчас вот буквально, то есть это в этом году. И кстати вот дядя Игорь Рыбаков, конечно, будет надо мной смеяться, но просто пошел дождь и мне нужно было что-то придумать. А у меня этот бак с водой. Он тяжелый, вот, и мне там, как бы, я его не смог ни пододвинуть, ничего сделать Поэтому я просто взял вот такой желоб и прикрутил его на алюминиевую проволочку Проволока от Техно Николь, это шутка Значит, это все я уже сам придумал Вот, мне надо как-то было выйти из положения Сейчас осенью вода уже как бы она не нужна Ну, практически вот, ну пока мы еще водой все равно пользуемся Вот, в хозяйстве там, поэтому все равно я ее собираю А потом придет время, я все это разберу все это вылью, и на следующий год уже установлю баки, именно здесь вода будет непосредственно течь э, прямо в бак. И интересный такой момент, естественно, площадь такая, большой желоб, и даже небольшой дождичек, вообще небольшой, там, пару капель, все это дело собирается, и заметно, как здесь вода увеличивается, просто заметно, то есть никогда такого не было. Я очень рад. Значит, все, основная масса воды приходится на эту трубу, как я и говорил, но все равно и по чуть-чуть и сюда капает. По всей видимости, вот этот метровый отрезок, наверное. вот И тут там буквально чуть-чуть набирается. Что еще мне очень понравилось в этой системе? Есть вот такая штучка. Называется он... Сейчас... Отвод для сбора воды. Сейчас я его распакую. Его я установлю в следующем году. В этом году я его не буду устанавливать, потому что ну, уже смысла нет. Что я сделаю? Как он? Вот он берется на трубу, значит, вот так устанавливается и здесь вот видно отвод есть Тут вот такая хитрая система Сюда я надену шланг, то есть получается что вода у меня будет и по идти по трубе вот. И еще я надену шланг и например у меня будут в огороде стоять бочки например. И там как-то сделаю, что у меня, и у меня кстати два вот таких или три даже вот еще и там можно сделать, то есть короче воды всем хватит и можете сразу туда набирать и здесь вот это вот очень ну, интересная штука вода отсюда так очень смешно летит, когда ее много Прям, а мы обязательно потом посмотрим когда будет дождь прям это брызгается как то вот так вот последнее вот. дело в моей водосточной системе это вот решетки такие, понятно да для чего решетки для того чтобы сюда листья там еще какая-то хвоя в принципе у меня деревьев нету вот но я ее все равно поставлю в этой значит, системе, поскольку вот у меня эти кронштейны железные и они там немножечко как бы выступают Внутри желоба я потом покажу То есть получается решетку буду ставить между кронштейнами Вот она как раз должна туда влезти. Оказывается я потом посмотрел, что существуют там разные модификации Водосточных систем и вот, по всей видимости, это старый вариант. Из-за этого мне было тяжело, помните, я не мог защелкнуть соединение вот, здесь. Ну и, в принципе, и там. Вот. Там я потом уже, когда уже силиконить уже начал, тогда все хорошо стало. Но говорят, что это старая модель, а в новой модели, значит, там уже намного все легче и более продуманно и проработано. Ну, поэтому я, в принципе, не расстроился мне очень приятно все у меня вообще все здорово все водичка текет набирается поэтому вот то что я хотел и самое главное что все просто даже ну не надо тут я говорю институты заканчивать если в следующем году я хочу потом увеличить поднять там изменить тут все просто раскрутил Здесь, там, хомутики, вот тут все крепко Заодно посмотрим, как все это будет держаться зиму Но Я думаю, никуда тут не денется, несмотря на то, что у нас большие ветра там, ну и все такое Сейчас вот установлю решеточку, ну для того, чтобы понимать, тут тоже все легко Пазы есть специальные, все заходит Вот, раз они есть, значит мы их тоже поставим Так, вот тут получилось, что сеточка по факту-то она больше, чем... 60 сантиметров, немножко буквально. Вот, поэтому вот, э, вот собственно, тут и вот такие пазики, вот она все, ну, как бы, входит. Вот, только вот здесь вот чуть-чуть, конечно, выходит на кронштейны. но все, самое главное, э, можно вообще посмотреть, то есть, нужна ли она здесь. Вот, но, в принципе, можно ее сделать, можно, наверное, посмотреть, там, год не делать ее, да, если как-то будет загрязняться, то все-таки установить. Либо что-то сеточкой подделать, чтобы кронштейн не мешал. Вот. Самое главное, что все, водичка идет, наклончик есть, небольшой там, 3%. Капельки собираются в большую струю. Вот. Задача выполнена, собственно. Значит, теперь наберемся терпения, поживем, Бог даст, и посмотрим, как это все будет через год работать. Вот пускай она постоит зиму, значит весну, вот час вот осень, как она будет там, обледенение какие-то, еще что-то. Вот. Ну, собственно, все. На этом наш обзор новой полезной штуки для хозяйства водосточной системы Технониколь закончен. Он один-один таков рыба-рыба-рыбаков. Спасибо Йо! начальникам а за это. Ой, болтик потерял. Что тут происходит? Хрюшком сварили, и не едят, обелись и по тву не едят. Вот эта жизнь настала классная.